Мадмаранси. Это кеша у нас такой. Вот так. Цветы все мои. Мадмаранси. Любит цветочки, да? Это мои цветочки. Куда побежал? Моноранзи! Иди сюда. Вот такой мы пырзик уже, начали пырзиться, да, козы, я уже пырзик маленький, да, видите, линяет уже, новая шорстка на мордочке растет, да, новая шортка растет на мордочке у нас, да, такой у нас личик, какой обезьянки получается.